Йоу-йоу! Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт. Сегодня мы с вами играем в хоррор с вебкой, господи. Это будет, э, не знаю, как это будет. Мазочка! Попишись на канал на Ютубе, где-то рядом с наушниками должна лежать. Бух. Спасибо, Валя. Спасибо за оформление и за босорные штаны. Я практически не испугался. Это я типа? А ч телка такая толстая? Ребенку родский. Парень нормальный, а телка какая-то, блядь, что-то не то, братан, вообще нет. Хорроры короткие люблю. Блять, я не буду шутить про короткий член. Я не буду шутить про короткий член. Я не шучу про короткий член. Это человек пиздит. А ты способен следовать базовым указаниям. Поздравляю. Гений. Из. Я, кстати, сегодня футболки моднейшие. Видите футболку? Видишь? YouTube гейминг. Но здесь, блять, я не вижу. Тут где он? Блядь, Вот он. YouTube гейминг, ебать! Режь синий провод и проходим. Красный, нахуй. Синий провод, синий. Черт, Режь все, что есть. Он мне говорит, синий не режь, я синий не резал. Я красный отрезал. Там ду да, проводов-то был. Чем мне надо было резать? Синий провод, синий. Белый, не, белый. Нет, даже не сказал, белый не реж. Белый не реж. Режь синий провод и проходим. Найс. Nice. Так идем в столовую. Тут есть? Тут есть? Фу, Фуять! О, черт, так, все нормально. Он, наверное, просто сосиски любит готовить. Сосиски, очки. Хозяин вроде охотник, так что все нормально. Нормально. Что Я за... не вижу, кстати. А, у меня же есть фонарь. Алло, блядь, Артём. Блядь. Ты что, дурак? Блядь? пока, вообще, пока. Я абсолютно бесстрашие у меня. меня... Да дайте передохнуть-то еб вашу жмашу, что еб. Стример НЕТ, тупой. Стример нет, тупой. Батин кассет с верхних полок. Сейчас включаем, а там просто порно мне въебалые бан на ютубе. Порнув какая-то, ребят, вообще мне не понравился сейчас. Мне даже не встал. Мне даже не встал, ребят. У кого встал плюс чат? Вроде та цифра. Повторяю, чтобы не забыть. Мы прожили в браке 7 лет. Я прослужил 4 года. Когда вернулся, она разрушила все за 3 месяца и я остался одиноким волком. <мыви> а пароль какой? Триммер нет! Тупой! А! Сейчас будет какая-то хуяня, блять, я тебе клянусь. Я тебе говорю, какая-то хуя сейчас будет. Так лучше. Я вас не звал! Идите нахуй! Да нахуй! На, Чего мне кажется, что я сейчас пойду вперед и что-то плохое случится? Вот почему мне так кажется, а? Да, Подписка! До свидания! Чего вы мне говорите, что игра не страшная? Вы что, х***ли? Беги! Беги! Беги! Беги! Куда, куда, б***ь, Куда бежать, нахуй! Судреть! Быстро! Да не затяните нахуй, б***ь! Не, не нет, надо, не надо! На, на, на, на, Отстаньте от меня, ты говоришь Ну и чё, и чё? А шо, А ты типа... Так ты подожди, ну это хуя какая О, всё нормально. все хорошо, Мне так нравится, когда ты кричишь и стонешь. Я не стонал. В смысле, стон... Я не стонаю. В смысле, стонешь. Я не... Когда я стонал? Так, а чё он мертв блядь? Лол, я его выбил, слышь? Изи, он же мёртв. <смех> да в смысле, блядь? Иди нахуй ты. И давай спи, и не вы***ывайся. <смех> Гаврилович, пожалуйста, в чат кос. А, нет, не кос. Какашка, пожалуйста. Может быть, над дверью или под ковром. Да подожди и тебя в сраку. Блядь, Путин Путина вечеринки в Кремле, <смех> Володя, ты нормально отдохнул? Владимир Путин. Молодец. Путин до того, как стал а, президентом. Путин. В форме КГБ, да. Так, надо завязывать с этим дерьмом, а то мне стрим закроет, все закроет и меня закроют, ребята. За шутки. Владимирский централ. Ветер северный... 8 часов спустя. А Путина, если сфоткать? Я хочу сфоткать Путина, пацаны, е**ать. Я хочу сфоткать Путина. Нужно найти... Глаз. Рот. Логина? Что это? Это рот. Давайте будем считать, что там. Ой, она улыбается, все хорошо, смотри. Ну нахер. Спасибо, что без скримера. Спасибо тебе огромное, братан. Ты знал просто это, да? Только ничего было. Мгновенный снимок. Пожалуйста, хватит. Хватит no, God, please, no. Может ожирение? Нет, ожерелье Ожерелье Ожирение мне искать не надо Оно у меня и так есть Зачем мне его искать? Уже мародер смотрит мародера Который смотрит мародера Это, б***ь, курсия жесткая Магра Он наказан Кто? Кто наказан? Пожалуйста, хватит, нахуй. И не, не без скримера я тебя не отпущу. Да прекратите вы уже эту херню, я осмолю, блядь, пожалуйста. Остановитесь. Чтоб я туда обосрался, без амуса остался. А, а, ай, все нормально. Это, это донат. Эта кукол выглядит холодной и безжизненной. Я отпл***женный, блядь. что это было, блядь, иди нахуй. Я честно забыл, что это за донат. Еще раз скажешь, шо я тянилю, я тебя убью. Что это? ха иди <сос> нахуй, меня. может, мне от тебя куда-то с лучше. Ну привет, дорогая, что как дела у тебя? Быстро. фото. Я сделал. А это Иза, вообще. <сос> <сос> <сос> Изи. Все в порядке. Че вы? <сос> я испугался, никогда в жизни. Не забывайте, все, отвлекайся, останавливаюсь, что-то там не сука. <сос> <сос> <сос> прости меня мама хорошего сына твой сын не такой как был вчера извините прости меня мама я больше не буду плакать никогда вернись я очень хочу кушать я скушаю все что ты приготовишь хочется закрыть глазки мама не бросай меня кушать кушать кушать мама больше меня не любит кушать вы что хотите кушать яйца вы хотите кушать сегодня на нашем сомер стриме я вам покажу как надо есть сырое яйцо а куда надо идти чтобы войти. Миш, ты должен меня заменить. Опять. Потому что... Стример хочет. писать, понимаешь? Тебе нужно немножко постримить. Пообщаться с, с аудиторией. Сегодня игра страшная, но я тебе включил не страшный момент, где головоломка. Кто такой Миша? Миш, Миша. Ну, хороший Миша. Пописай на Мишу. Я не буду писать на Мишу. Ты шо? Лиза, что у тебя в голове? Пописай на Мишу. Зачем ты так? Вот. Миша лучший стример. Лучше, чем я, между прочим. Поэтому, ребят, пообщайтесь пока с Михаилом. Я быстро скажу попис, после этого продолжу с вами эту великолепную игру. А, ну, это я понимаю, что надо просто вставить. Что-то нихуя, да? Что-то... А, подожди, потому что я не туда вставляю. Там же, блядь, для дурачков же. Вот, раз. Если бы я был когда-нибудь супербогатым стримером, где-то в ебнях построил себе замок... Дворец был спроектирован с ошибками. И буду приглашать подписчиков на пир, знаешь, такой ебня. А потом будем резать кого-нибудь, сука. Азаза, ахаха. Вообще, по... Что с тобой случилось, братан? Ты адекватно был всю игру. Удивлялся, что происходит? Что за, за херня? Что это за херня? И как Артем только чуть хуже. Смотри, ты... А! а ты иди на... Обрати внимание, Германии. Да, сыс Томас. Твоя жена с ним случайно не знакома? Да ладно, прикалываюсь я. Забей. Да Так ху... прикалываться, Ой-ой-ой, это что за худа? Это ч? Иди на. М... Иди нахуй. Идите нахуй в дядя тетя, то есть. Ой, бья, в пиду Привет. Привет. Как дела у тебя, братух? Ай, Хочу срать гол скример. Мне кажется, уже сейчас скримеров не будет, сейчас уже просто развязка сюжета идет. Скример уже все были. Это не Иди иди какой уже пошел мах. Ты нормально. Я не боюсь, я не боюсь, <талон> я мужчина, я мужчина. <сир <twist> <сир> <сир> Че, ты дыбались? Все нормально. Нормально. Что, осрать на ну, нахуй. Б***ь. Привет. Я хороший. Я хороший, я хороший. Спасибо. Я домой. Давай лайки, сука. Поставь лайк нахуй. Я пойду на Люси, буква. Ты обещал. Да дай прочитать эту ебаную записку, шлюха. Спасибо. Шриден, Завали ебала, Извините. Все было так странно, сериалистично Он снова Шриден. стоял здесь, в старом гараже, как будто никогда его не покидал. Здесь среди этих знакомых стен, поместья начало... Peace.